Я всех приветствую на производстве взломостойких дверей и сейфов компании Monolith. Сегодня я презентую вам нашу новую модель. Это модель Monolith Premium, модель 2021 года. Ее можно условно, скажем так, преподнести к нашему юбилею, десятилетнему юбилею компании. В этом году уже появилось две наших новых модели. Это Monolith Мускул RS. О той модели вы можете посмотреть в наших предыдущих видео. Данную модель я презентую вам впервые. Я начну, пожалуй, с того, что хотели бы видеть наши клиенты в своей двери. Это, безусловно, сверхнадежную, сверхзащитную конструкцию которая является монолит стандарт. Монолит стандарт это дверь четвертого класса взломостойкости, второго класса пулистойкости Замковая группа, состоящая из двух замков, это цилиндровый замок и сувальдный, которые защищены максимально как обычным металлом, так и каленым. То данная модель, модель монолит премиум, включила в себя конструкцию уже проверенную, уже откатанную, это монолит стандарт вот только все остальное она взяла от своих более старших моделей это монолит мускул давайте я сейчас о том из чего она состоит расскажу поподробнее Так что же такое «Монолит Премиум»? «Монолит Премиум» — это модель двери, которая была сформирована спросом наших заказчиков. Наши заказчики — это люди, которые хотят получить дверь с высоким уровнем защиты, то есть это как от силового взлома, так и вскрытие отмычками при этом очень высокого качества. Репутация нашей компании находится на высочайшем уровне. Не было с момента создания компании, не было ни одного прецедента, который бы ставил под сомнение репутацию нашей компании. Это именно качество, это именно выполнение тех обязательств, которые мы на себя брали. По всем этим пунктам мы поддерживаем идеальную репутацию. И поэтому, допустим, покупая даже Monolith стандарт, модель двери монолит стандарт, человек уже может быть спокоен, что его дверь выполнена именно так, как мы с ним договаривались вот даже человек, который не углублялся в сопромат не углублялся в классы взломостойкости он понимает, что здесь с человеческими усилиями просто и быстро ничего не сделать поэтому монолит стандарт это конструкция, которая не вызывает сомнения что касается модели уже монолит муску и выше эти конструкции уже, они больше ориентированы не под простых форов а уже, скажем так, под специально подготовленные группы лиц которые там не будут ограничиваться каким-то ручным примитивным инструментом это уже болгарки лапы, гидравлический инструмент это тот, тот набор инструмента который даже не попадает это 00 какого-то там процента поэтому монолит мускул далеко не всем нужен но зато в монолит мускул есть множество опций те которые хотели бы люди видеть даже в монолит стандарт поэтому они могут быть дозаказаны в монолит стандарт то есть это как торцевые планки нашей фирменной наш фирменный барашек это может быть укомплектован более, скажем так, брендовыми замками. Еще кое-какие особенности, то есть, которые придают двери дополнительной уникальности, дополнительного, скажем так, шарма. И многие наши клиенты покупают, в частности, как Monolith Muscle, они покупают, можно сказать, произведение искусств в дверной, скажем так, отрасли. А это, скажем так, дорогого стоит. То есть, дорогого стоит, чтобы добиться, допустим, такой повторяемости, такого уровня качества далеко-далеко не каждая компания может себе такое позволить поэтому монолит-мускул мы предлагаем решения абсолютно уникальные так вот монолит премиум это решение которое включила себя вот те уникальные особенности от монолит-мускул при этом конструкция осталась монолит-стандарт повторяю это сверхнадежная но при этом включила вот эти себе шедевральные вещи то есть это повторяет торцевые планки ключевины барашек это получается с внешней стороны также наши уникальные ключевины. бронекладка Азии Фауста с толстой шайбой, то есть с усиленной. Уже в комплект включены весь спектр пленок, которые есть на рынке, которые идут более дорогие. Допустим, на Monolith Стандарт они, скажем так, оплачиваются, добавляют немножко к стоимости. То Monolith Premium все это уже включено. Поэтому Monolith Premium это шедевральность Monolith Muscle и надежность и скажем так качество монолит стандарт обращайтесь пока на сайте данной модели ее нет страница подготавливается но уже на нашей выставке вы можете ознакомиться с данной моделью приезжайте мы находимся на улице вискозная 3b здесь находятся наши офисы производства приезжайте с удовольствием вам презентуем данную модель и я уверен что вы не останетесь равнодушным после того как вы это увидите всего доброго спасибо за внимание до свидания!